Хайбуру, гиалархис, хуйфунхаса. Шаугубуру, хийбуру, мида им афганистан. Садра Ахкун, Диденьяр Хаибада, Солн и Вихуадуш, Афганистан, Зах Алазия, Диденьяр Бада. Агиадани завели Хсибуржи до Вамара. Афганистан, вимуладрив ханашей, бундзирике даваман. Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан Чего не видим, вина горит, хвост исчезли. параду. Афганистан, Хрихабур, Секинафа, Зон, Вихват, <говорит> Душ. Афганистан, Зах, Аваси, Вид, Леван, Адиада, Низавебели. Сибужи э, давамана, Афганистан, Афганистан, Вимурадриб ханачери, Бунзирике давамана, Афганистан, Афганистан, Магьятани завелик, Сибужи давамана, Афганистан, Афганистан, Вимурадриб ханачери. Гульзевики этого мама, Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.